«Нумерология отношений. Презентация курса». Я Игорь Кара, ведический психолог, нумеролог, коуч, тренер по развитию. Предлагаю вашему вниманию новый онлайн учебный курс. Идея этого курса. Все мы стремимся к счастью, к успеху, к процветанию. Все мы хотим, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом. Счастье означает нас ценят, любят, нами дорожат. Успех – мы достигаем своих целей. Процветание у нас – все в достатке. А смысл, мы делаем этот мир лучше жизнь окружающих людей лучше. И поэтому чувствуем, что в нашей жизни есть смысл. Мы все стремимся к этому, но как этого добиться? И вот в этом учебном курсе заложена такая идея. Для того, чтобы мы пришли на уровень счастья, успеха, процветания, смысла или осмысленности нашей жизни, нам нужно обязательно реализовать личную миссию, потому что если мы пришли в этот мир и нам свыше дано даны определенные таланты, способности, качества, умения, нам дано развить свой личный потенциал и этим потенциалом сделать этот мир лучше, то естественно в награду за то, что мы осуществляем свою миссию, от этого мира мы можем получить счастье, успех, процветание и вот это чувство осмысленности. Но самая главная идея этого курса состоит в том, что для того, чтобы осуществить эту личную миссию, мало понять, в чем она состоит, и изо всех сил пытаться ее реализовывать в жизни. Важно понять, что наша личная миссия опирается на фундамент отношений, которые мы выстраиваем в нашей семье и в обществе. Поэтому часть этого курса, который я вам предлагаю, частью этого курса будет определенные нумерологические расчеты по задачам, которые стоят перед вами в сфере отношений. Но не просто мы с вами будем выстраивать отношения, а выстраивать их так, чтобы вы смогли реально осуществить свою миссию, потому что вторая часть этого курса – это просчеты задач, расчет задач, связанных с вашей личной миссией и алгоритмы их осуществления. И курс выстроен таким образом, чтобы мы смогли, решая эти две задачи, то есть разбираясь с тем, что нам нужно делать в сфере отношений, в семье и обществе, чтобы они процветали. И как нам нужно реализовывать свою миссию, чтобы в конечном счете притягивать свой жизнь же счастье, успех, процветание и смысл. В чем уникальность этого курса? В курсе вы научитесь тому, как методами ведической нумерологии и психологии рассчитывать и анализировать показатели отношений. Это первая часть этого курса. И личной миссии, вторая часть. Но так как они связаны друг с другом, то, собственно, весь курс состоит из такого параллельного анализа сферы отношений и вот личной миссии. Затем вы научитесь строить свою жизнь в соответствии вот с этими показателями и связанными с ними задачами. Также, следующий прицел, вы научитесь укреплять и гармонизировать отношения в семье, осуществлять миссию вашей семьи, то есть союз имеется в виду это семья и достигать счастья, успеха, процветания, смысла в жизни смысла жизни в семье и обществе. Из чего состоит курс? Курс состоит из 12 уроков. Коротко. В первом уроке мы познакомимся с природой близких отношений, проанализируем эту природу и ответим на вопрос, как быть счастливыми в отношениях, выучим главные аксиомы отношений. Во втором-третьем уроке я дам вам подробное описание и анализ 9 базовых энергий нумерологии. И то, как они связаны с отношениями, то есть как с их помощью можно выстраивать правильно свои отношения. И также, кроме того, что с помощью этих энергий мы будем учиться выстраивать отношения, также мы будем учиться анализировать, рассчитывать свою миссию и также ее осуществлять. В четвертом, пятом уроке мы разберемся, как управлять своей жизнью и своими отношениями. То есть это очень важная часть. Здесь мы будем учиться. Не просто как бы плыть по течению жизни, а прогнозировать события своей собственной жизни и планировать свою деятельность так, чтобы вот вписываться в, наш, в нашу жизненную программу. Там я вам дам схему личного нумерологического календаря, вот с помощью которого как раз вы научитесь планировать свою жизнь и осуществлять свои планы. В этом уроке, естественно, будут даваться все эти схемы расчета и анализа. Шестой урок. Как правильно строить отношения в союзе, то есть будем разбираться уже с парой мужчина и женщина, которые строят между собой близкие отношения, как правильно выстраивать эти отношения. И здесь же я дам схему расчета и анализа календаря союза, то есть календаря, с помощью которого можно реально прогнозировать события в вашей совместной жизни и планировать их. В седьмом уроке мы будем разбирать природу отношений. Аксиомы конфликта, очень важные аксиомы. И я вам дам определенные алгоритмы, с помощью которых вы научитесь проходить через конфликт таким образом, чтобы укреплять свои отношения и добиваться гармонии в них, а не разрушать их. Восьмой урок. Матрица личности. Экспресс-диагностика. То есть я вам дам схему такую, с помощью которой очень коротко можно посмотреть, собственно говоря, на главные жизненные задачи личности. Экспресс-диагностика. Но рассчитать их. Увидеть, проанализировать и понять, как выстраивать в соответствии с ними свою жизнь. Урок 9. Матрица отношений. То есть мы вот эту матрицу, которую мы применяли к отдельной личности, применим к паре, мужчина и женщина, то есть к союзу. Вот как также методом экспресс посмотреть вообще главные задачи, которые стоят перед мужчиной и женщиной в союзе, в семье в близких отношениях. Даю схемы расчета и анализ вот этих задач. И естественно, как они решаются. То есть мы анализируем эти задачи с точки зрения того, а как их решать. В десятом уроке разбираем конкретно, в чем состоят роли мужчины и женщины, в чем состоит специфика этих близких отношений между ними, какие классические ошибки они совершают в этих отношениях и как исправить эти ошибки и начать играть свою роль по-настоящему для того, чтобы эти отношения расцветали, укреплялись, развивались и превыходили в состоянии гармонии. В 11 уроке мы уже будем разбирать показатели союза, то есть будем давать полный анализ отношений в паре, показатели, которые показывают задачи в этой паре. Там же будем разбирать принцип совместимости и как эту совместимость можно укреплять, а не разрушать. Схема расчета, естественный анализ всех этих показателей. В 12 уроке который завершает этот курс, я даю полную нумерологическую карту союза, как и составлять эту карту, как ее анализировать и как с ее помощью, собственно говоря, приводить в порядок свои отношения, плюс реализовывать свою миссию да, и благодаря этому достигать конечных наших результатов. Помните, наши результаты, к которым мы стремимся, это счастье, это успех, это процветание и э, э, чувство осмысленности жизни. В общем, если говорить о методике, представленная в этом курсе методика нумерологии и психологии опирается на ведические знания и опыт. То есть это ведическое а, измерение жизни. В ее основе лежат представления о духовной природе и предназначении мужчины и женщины. Преимущество этой методики – компактность, легкость в освоении и максимальная эффективность. Эта методика не зависит от других, она трансформационная. Ее задача – вывести вас на новый уровень отношений, помочь вам гармонизировать и укрепить ваши отношения с близкими людьми в семье и обществе. Я с помощью этой методики 18 лет уже консультирую людей, провожу коучинги с теми, кто хочет пройти через определенный тренинг и обучаю других вот этой методики, то есть 18 лет. Поэтому то, что я вам предлагаю, это уже проверенная техника, которая работает в жизни всех. Итак, в курсе вы научитесь составлять карту личности, а также карту союза, то есть карту пары, мужчины и женщины. Затем рассчитывать и анализировать показатели отношений и личной миссии. Научитесь осуществлять эту личную миссию, на ее основе укреплять и гармонизировать отношения в семье, то есть в союзе, осуществлять миссию союза. И в конечном счете вот этот курс сделает вас способными, вот благодаря вот этим алгоритмам, этим секретным техникам, достигать счастья, успеха, процветания, смысла жизни в семье и в обществе. И вот делиться этими достижениями с другими людьми. Как построено обучение? Курс состоит из 12 занятий, и мы будем проводить их вживую, онлайн, естественно, да. Вам будет приходить ссылка в определенное время, один день в неделю. Когда мы все вместе будем встречаться в онлайн, вживую, я буду проводить эти занятия. То есть это не записанный курс, а курс, который я буду давать вживую. Этим он и ценен. Занятия один раз в неделю. Все, кто попали на это занятие, и все, кто ну, по объективным причинам пропустили это занятие. Все студенты, ну, они записались на этот курс, оплатили его. Все студенты получают запись каждого урока и учебный материал к нему. То есть я провожу это занятие, и сразу же в этот же день вы получаете его запись. Поэтому те, кто вживую на нем были, они дальше с помощью этой записи закрепляют, работают как бы с этим учебным материалом. Те, кто по тем или иным причинам ну, неожиданно пропустили этот урок, ничего, они работает с записью и уже с помощью этой записи опять же втягивается в этот процесс. Преподаватель, то есть я в чате Telegram лично отвечает на вопросы студентов. В каждом уроке имеется домашнее задание, которое помогает закреплять пройденный материал. То есть обязательно буду домашнее задание, чтобы вы могли все это прорабатывать. В ходе обучения студенты практикуют все полученные знания на себе и в общении с близкими людьми. Потому что задание построено таким образом, что вы будете просчитывать себя и работать с собой. И плюс просчитывать близких людей или, по крайней мере, тех, кого вы хотите просчитать. Естественно, по окончании курса вы получите сертификат о прохождении этого курса и определенной квалификации. Бонусы. Все участники этого курса получат от меня консультацию по предназначению. Также диагностику совместимости с вашим партнером в отношениях. От центра Сангейтс даются скидки на приобретение курсов Сангейтс, и также скидка на консультации у других мастеров Сангейтс. Пройдя этот курс, вы не просто научитесь составлять карту личности и карту Союза, а рассчитывать, анализировать показатели, осуществлять личную миссию, укреплять вот отношения, осуществлять миссию Союза. Благодаря тому, что вы освоите эту технику, применив ее на себе. Вы также будете способны помогать с помощью этой техники другим людям. Вот это, делиться этими достижениями с другими людьми, не просто рассказывать о том, что вот ваша жизнь такая прекрасная, а реально проводить консультации по этой методике, консультировать людей и даже проводить коучинг, потому что техника не просто консультационная. Я вам буду давать инструменты консультации и коучинга, то есть как реально тренировать людей и выводить их на новый уровень. Поэтому вы не просто в этом курсе решите свои личные задачи или задачи вот в отношениях к своей семье, но вы также станете консультантами, приобретете вот реально эту профессию консультанта и коуча, который с помощью этой методики может помогать в реализации собственной миссии и выстраивании отношений любым людям, которые вокруг вас, ну, которые, естественно, готовы получить от вас эту помощь. Поэтому по результату по итогам этого обучения вы получаете профессию нумеролога, консультанта и коуча в сфере предназначения и близких отношений. Моя ответственность состоит в том, чтобы когда вы пройдете это обучение, 12 занятий, это означает 12 недель, чтобы через 3 месяца вы вышли на этот новый уровень счастья, где вас по-настоящему ценят, любят и вами дорожат, на новый уровень, гораздо более высокий уровень успеха то есть способности достигать своих целей, на гораздо более высокий уровень процветания, достатка и осмысленности, когда э, вы по-настоящему можете делать этот мир лучше, проявляя все свои лучшие качества и стороны, и э, помогая другим людям, э, и таким образом делая их жизнь намного лучше.